Спасибо. Всем спасибо, что сегодня пришли. Это наш первый ивент. Надеюсь, что вы поможете нам, а я попробую помочь вам подготовиться к выступлению. Сегодня я подготовил тему 6P выступлениях, но сейчас не об этом. Поднимите руку те, кто боится выступать на сцене. Окей, спасибо. Поднимите руку те, кто может подготовиться к выступлению за 5 минут. Отлично, это тема для вас. Это тема, тема для вас, для тех, кто не поднял руку. Потому что это возможно. Это возможно подготовиться к любому выступлению за 5 минут. Ну, скажем, как это происходит. Как это происходит, когда вы встречаетесь с друзей, и у вас есть классная какая-то идея, вы им стреляете эту идею, они такие, хм, это ты к чему сейчас? Бывают такие моменты? Вы прочитали что-то в Википедии или, к примеру, про квантовую физику. Вы говорите, квантовая физика – это круто, а все на вас так смотрят. <свист> да? <свист> <свист> <свист> Почему? <свист> так вот, об этом поговорим сегодня. Меня зовут Алексей Разбаков, я из Харькова. Поднимите руку, кто из Харькова. Ей! <свист> Привет, Харьков! Я веб-разработчик. Это последняя неделя я работаю в этой компании. Компания называется Kickback, но Gameback. А если кто еще не смог выговорить, я учился этому полгода, так что это нормально. Вот. И по роду моей деятельности мне приходится выступать на каких-то собраниях, на каких-то митингах. Я даже выступал на конференции. Я выступал на конференции два года назад. Вот это выглядело вот таким вот образом. Но вернемся в прошлое, когда меня заставляли в школе выступать на сцене. Поднимите руку те, кого заставляли выступать в школе. А кто после этого продолжает выступать? На некоторых повлияло, на некоторых нет. На меня повлиял как бы по-другому, я очень испугался, это, это всегда страшно выступать на сцене, ты выходишь и, и страшно. После школы я себя не видел вообще на сцене, но как бы это не единственное мое выступление, я выступал на КВН в Гамбурге, кто слышал про КВН? Yeah. О. А те, кто не слышал, э, ну почему в Мюнхене нет КВН, ребята, что такое? Ну, ладно, мы там повыступали, нам надоело, но следующее, по-моему, тема классная. И вот, вот этот момент, да, это уже конец выступления, но когда выходишь, выходишь, и тебя ждет такая вот, э, такие лица. Э, <с <с, <с, они, они пришли слушать тебя. Ты выходишь, и ты хочешь что-то сказать. И, к примеру, ты выходишь и говоришь 4 разворачиваешься и уходишь. Реакция публики. Почему? А если бы я начал вопрос дважды два, а затем я пришел бы к ответу, да, четыре. Эм, к чему это все? Вот вы приходите и говорите, вот квантовая физика, четыре. Вы, вы, вы даете ответ. Эм, что мы обычно забываем, это задать вопрос. Мы-то пришли как-то к этой теме. Нас почему-то это заинтересовало? Вот так... Дайте же возможность другим заинтересоваться. Для того, чтобы донести вашу тему, необходимо дать другим вопрос, необходимо дать побуждение. Но начнем с истоков. Как сделать выступление таким, чтобы другие его восприняли? Я буду отсылаться к рекламе и к продажам. Я считаю, что это, если вы, если вы хотите выступать, то немножко почитать рекламы, немножко почитать продажи, и вы сможете готовить любые выступления на любую тему. Даже если ваша тема, скажем, просто что дважды два — это четыре. Это, кстати, была бы интересная тема. На Тедексе сегодня за почву классное видео нашел. Товарищ выходит и говорить ни о чем. Он говорит, что он будет говорить ни о чем, но его выступление было такое крутое, ну то есть как бы он делал все вещи, которые делают э, все спикеры, и меня это очень зацепило. Эм, вот кто видел это видео? Скажите крутое, да? То есть... Чувак чувак выходит такой и, и, и говорит не о чем, говорит говорит какую-то фигню. И все делают то, что он говорит. Он говорит, похлопайте, похлопаем, ребята. Похлопаем. Видите? Вот. Как я говорил, начнем с рекламы. Кто-нибудь слышал про Аида? Кто не слышал, поднимите руку. Отлично. Аида — это... Четыре слова. Это структура рекламы. Это, это то, с чего начинается реклама. Если вы идете учиться на рекламу, это первое, что вы учите. Аида это Attention, Interest, Desire, Action. AIDA. Все очень просто. Вы едете на… вы едете по улице, видите баннер. Каким образом это устроено? Первое, что необходимо в рекламе, это захватить ваше внимание. После этого необходимо привлечь ваш интерес, родить у вас желание, и в результате вы совершаете действие. Так работает реклама. Вот эту тему я хотел встроить в мое выступление, чтобы э, показать, как 6P связано с рекламой. Далее. Э, это упаковка. Все, наверное, знакомы с упаковкой, да? Так вот, почему бы наше выступление не упаковать, не сделать его таким же приятным, как подарок? Вы видите подарок на день рождения, на Новый год. Вы видите этот подарок, и что у вас в первую очередь ассоциируется с этим подарком? Он такой весь цветной, у вас внимание, что-то вот белый стол и какая-то цветная упаковка. Вам, у вас появляется интерес, хочу распаковать. Вот. Дальше у вас есть интерес, я подойду, желание, я хочу распаковать, действие вы распаковываете. Вот таким вот образом необходимо готовиться к выступлению. Следующая тема – это продажа. Как я говорил, очень хорошо начать с вопроса. Так вот, продажи раньше в древнем мире выглядели немножко другим образом. Если мы бы сейчас использовали этот же подход, то, наверное, продажи какого-нибудь сложного IT-решения были бы сейчас невозможны. Ну, представьте себе, сидит старушка и продает IT-решение. Проходите it решения по 10 копеек, по 10 тысяч евро. Ну, кто, скажите, кто купит у нее it решения? Ладно, семки. Спин — это книга от Нила Рекхэма, который внес что-то новое в продажи. Он учит вас тому, как продавать с помощью вопросов. Не директивными предложениями «купи», а он начинает с вопросов эти вопросы зашифрованы вот как из АИТа. Это четыре вопроса. Ситуационные, проблемные, извлекающие вопросы и направляющие вопросы. Чем-то похоже на рекламу, не правда ли? И ситуационные вопросы. Мы задаем такой вопрос, который поможет нам понять ситуацию. К примеру, в начале я спросил, кто из вас выступал, кто из вас боится выступать. Я пытался понять ситуацию. Подходит ли вот то, что я сейчас буду рассказывать к аудитории? Нужно ли вообще это кому-то? Не нужно, все знают, все умеют, все слышали. Зачем мне тратить ваше время? Но согласитесь, многие остались. То есть некоторые, некоторые ушли еще до того, они уже знали, что эту тему я знаю, зачем мне это слушать? Дальше, проблемные вопросы. Проблему мы определили, кто-то не может это делать. И Извлекающие вопросы. Что необходимо сделать? Это те вопросы, которые направляют, но вы не говорите, не называете действия. А вы, вы предлагаете решение. Что выберете? А или Б? То есть как можно что-то продать, не говоря «купи». Вопрос — это та вещь, которая дает человеку возможность подумать и самому прийти к вашему решению. Самое главное в презентации, самое главное в продажах, самое главное в рекламе — задать правильный вопрос, чтобы человек начал думать и пришел к вашему решению. Не говорите ему решение, задайте правильный вопрос. И только тогда человек купит ваше решение. Когда я говорю «купит», я имею в виду, что есть идеи, есть какие-то эм, вещи согласия. да. И купить — это не значит дать деньги, это значит принять в первую очередь, когда мы что-то покупаем на рынке, мы сначала приходим к этому решению, мы принимаем это решение. Решение – это 6P. Итак, 6P п предисловие, положение дел, проблема, перспективы, предложение, призыв к действию. Это 6P п это то, что поможет вам э, подготовиться к любой презентации. Все, что вам необходимо сделать – это ваше решение вставить в предложение. Это 20% вашего выступления, 20%, все остальное – это упаковка. И эта упаковка лучше всего с помощью вопросов, чтобы человек постепенно пришел к вашему решению, для того, чтобы он понял необходимость, для того, чтобы он купил его, перед тем, как вы начали это рассказывать, он, ему необходимо принять это, ему необходимо принять проблему, что существует эта проблема, и да, это решение для меня. И только после этого вы можете рассказать ваше предложение. Не начинайте с вашего предложения. Не заходите, не говорите, купите семки. Поинтересуйтесь, нужны, нужны ли семки? Хотите ли вы всех Итак, мы можем проверить это в деле, что это работает на любой теме. Если у вас есть какая-то тема, на которую мы можем подготовиться сейчас за одну минуту, мне... На сцену, пожалуйста, прошу желающих с темой, эм, которые сложно подготовиться, которой вы не могли уже подготовиться месяц или не хотите начинать. Пожалуйста, желающие. Прошу. Лучше вот с этой стороны обойти. Так вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, ваша тема? Моя тема ⁇ как попросить у босса побольше зарплаты. Отличная тема. Мы начинаем с... Так, у нас предложение уже готово, да? Вы знаете, что мне нужно, да? Вы знаете, что вам нужно. Призыв к действию ⁇ подними мне зарплату ⁇ понятно, да? Мы начинаем сразу, когда мы готовимся, мы начинаем с конца. Предложение у нас есть, отлично. Идем дальше. Перспективы. Если он не повысит зарплату, что будет? Я буду меньше кушать, наверное. Не интересует шефа. Давай свяжем эту ситуацию с шефом. Перспективы для работы. Ну, а, если работы, вы будете меньше ну, вот кушать... Тогда я вот буду, как показано было, сидеть вот так на столе, закинув ноги и говорить, угу. ничего не хочу делать больше, и фиг ты меня уволишь. Неэффективно. Вот, не, неэффективная работа. Проблема. Какая существует проблема? Проблема, ну, но надо как-то его уговорить на это. Но аргументов у меня особо нет. Но я могу делать больше, наверное. Наверное. Угу. Вот, то есть <смех> <смех> работы у нас много, работы у нас много, никто ее не делает, я могла бы делать больше, но мне как-то мало зарплаты, подними мне зарплату, вот мы уже к этому пришли. Осталось только положение, делаю предисловие. Проблема, я... а босс мне такой говорит, можешь делать больше, но ну, ты ж тут есть, давай, вот, твое предложение, Заметь, это выступление, то есть это не дискуссия. всегда что-то должен ответить. Ты выходишь перед всеми, ты готовишь митинг и предлагаешь свое решение. После этого, я уверен, босс, то есть не нужно с ним один на один, там, чай попить и так далее. Необходимо собрать вот аудиторию, показать, босс, я могу... В конце, при всех сказать, подними зарплату, да? Начать предисловие с того, что каким образом ты а связан с этой проблемой. Меня зарплата, это же нельзя рассказывать. А зачем это говорить? Самое главное, что показать это необходимо, да? Необходимо показать. Итак, Итак мы, могу, мы, мы, мы, сказать, мы готовимся к выступлению, правильно? Мы да. готовимся к выступлению. Ты уже, ты уже знаешь приблизительно, как это выступление будет выглядеть. Ты знаешь, что э, работа неэффективна. То есть мы готовим презентацию о неэффективности работы вот в данный момент и как эту ситуацию можно исправить. Ну, примерно, да. Уже есть представление, да? Итак, у нас есть предисловие. Необходимо э, начать с того, как ты связан с этой ситуацией. Она... Ну, во-первых, да, я работаю, оказывается. Вот, отлично. Да, и я могу делать больше. Вот. Э, мы начинаем с того, что предисловие. Ну, меня зовут... Э, Босс, я работала сколько лет? 10. Десять лет на вот данной позиции. Положение дел. Проблема. В данный момент, как мы видим, эффективность труда э, у нас в компании не самая лучшая. Перспективы может стать хуже. Предложение подыметь зарплату, призыв к действию. Класс. Вот таким вот образом можно подготовиться. Я не, я не гарантирую результат. Я говорю о том, что презентацию можно подготовить. Любую, на любую тему. Пожалуйста, спасибо, аплодисменты. Темы спонтанные. К, этой, к любой теме можно подготовиться. Как мы можем связать это с рекламой и продажами? Если вы хотите идти по пути продажи, необходимо задавать вопросы. Если вы выступаете перед аудиторией, то для того, чтобы включить аудиторию, для того, чтобы эм, увидели, да, что эм, вот сейчас, в данный момент им это нужно. Если выходит лектор эм, в, в институте, ему... Многим, неважно, слушаете вы его или нет. Но если вы хотите какое-то действие от аудитории получить, необходимо получить этот контакт. Для этого мы задаем вопросы, ситуационные вопросы о том, каким образом вот эта тема, как она вот с этой данной ситуацией связана. То есть кто ваша аудитория и каким образом вам необходимо связать вашу тему с теми людьми, которые сидят в данном менедзале. Проблема необходимо понять, какую проблему вы можете решить. То есть мы задаем, соответственно, вопрос, вы хотите выступать? Вы хотите… Э, у, вас, у вас есть страх? Вы, вы, можете ли вы подготовиться за 5 минут? Это вот проблемы, да? Дальше э, это будут у нас извлекающие вопросы. Что же необходимо сделать? И мы начинаем все вместе думать. Когда вы задаете вопрос, как подготовиться к презентации за 5 минут? Это вот извлекающий вопрос. И после этого э, мы вносим предложение. Запомните структуру 6П, и это поможет вам подготовиться к любой презентации. Вы начинаете с предложения, э, о нем вы говорите 20% времени, все остальное время вы посвящаете упаковке. И для того, чтобы задавать правильные наводящие вопросы, которые помогут вам прийти к выводу. Спасибо. Вопросы. Следующий слайд.